резерв на это обращает внимание что более 60 процентов компаний которые сейчас заимствуют да это те компании у которых отношение долга к выручке более 6 и что будет в случае если выручка у этих компаний упадет а будет очень просто друзья то что в закулисе вроде бы публично но никто этого не читает знаете, как да? я Майкл посмотр... Бьюри, я просто их читаю, все эти отчеты да? в «Игра на понижение», отчеты Федрезерва, и они говорят они сами прямым текстом говорят о том, что, ребят, ну как бы долговая нагрузка высокая у компании, соответственно, уровень долга, он исторически высокий, так как это было в преддефолт на 2007 году, но там больше это коснулось, наверное, все-таки физических лиц, а здесь именно корпораций. То есть история это повторяется. То есть получается, что компания прибыль генерирует малого, а долг у нее высокий, долг у нее высокий, и он тоже стоит. То есть это ненадежная компания, он имеет стоимость, его необходимо обслуживать. Размер этого долга достаточно большой. А если экономики закрывают на локдаун, у компании просто элементарно падает выручкой. И в этом случае мы просто, смотрите, экономики упали, и упали от минус пяти до минус 30 процентов падения экономик состава промышленного производства от минус 5, друзья, до минус 30. В Соединенных Штатах Америки в общей сложности с начала 2020 года обанкротилось более 40 компаний, занимающихся добычей транспортировкой и геологоразведкой нефти. Более 40 компаний. Экономики падают. Прибыль по итогам второго квартала упала. Да, кредиты непосредственно доступны. Но увидели ли мы хоть одно заявление от международного рейтингового агентства? связанного с понижением кредитного рейтинга. У нас правительство активно заимствует для финансирования программ поддержки населения. Уровень отношения долга к ВВП у всех выросло от 10 до 20%, потому что в среднем меры поддержки, которые делались, да, составляли порядка, ну, везде по-разному, от 5 до 20% от ВВП. Опять же, государства должны как-то это финансировать. Правительства должны как-то финансировать эти меры поддержки. Это увеличение долга. Если ты увеличиваешь уровень долга, при этом у тебя падает экономика, соответственно, у тебя уменьшается доходная часть твоего бюджета, то это неизбежно должно повлиять на кредитоспособность самих правительств. И не только на правительство. У тебя же реальная экономика на это влияет. У тебя у компаний выручка падает. Авиакомпании возьмите, да, круизные компании те же самые возьмите. Возьмите отели. ребят, но ну у них у всех выручка упала. Но хоть одно рейтинговое агентство в Америке заявило о том, что падение выручки компании, я не знаю, там, Delta Airlines, как-то повлияло на ее кредитный рейтинг. Ни одна компания об этом не сказала. Почему не сказала? Потому что, наверное, все-таки Трампу нужен был более или менее растущий рынок. Соответственно, если мы сталкиваемся с этим пониманием, то что мы должны осознавать в среднесрочном периоде? В среднесрочном периоде могут быть после выборов действительно большое количество заявлений рейтинговых отнес, связанных с констатацией факта снижения кредитного рейтинга. Когда компаниям снижают кредитный рейтинг, то в этом случае начинается бегство, бегство из рисков. То есть, что делает превентивно сейчас Федеральная резервная система США она начинает покупать корпоративные облигации. Как она их еще интересно покупает? Она покупает их через фонд, через ETF корпоративных облигаций. Просто покупки пока что не очень большие, там порядка 500 миллиардов долларов да, составили покупки, вот именно таким образом бандов оказывают поддержку. Но что произойдет, просто вы задумайтесь. Порядка 17-20 триллионов долларов – это размер долга, который сейчас стоит, ну, то есть э, имеет отрицательную доходность, которая не несет вообще никакого дохода. Это очень большая пирамида, да, про которую тоже, еще раз пересмотрите, игра на понижение, да, там рассказывает Селена Гомес, да, то есть что такое CDO, CDS, сравнение, что, сколько и, и стоит и какие на самом деле риски в этом хранятся, заложено. Так, чего ждать, да? Давайте перейдем. Относительно длительное нахождение процентных ставок на нулевых значениях и рисках ухода в отрицательную зону сейчас имеет место быть. Если процентные ставки уйдут в отрицательную зону, это будут большие проблемы для банков. Вторая волна локдаунов сильно ударит по экономике, действительно. Карантинные меры очень сильно могут ударить экономики, экономике, и уже здесь последствия этого удара будут более существенны, чем они были в первую волну. Падение цен на сырьевые товары, конечно, в этом случае неизбежно. Дополнительные меры поддержки, причем как монетарные, так и государственные, наращивание глобального долга, кризис в финансовом секторе из-за банкротств, потому что мы понимаем, что если компании, предприятия, бизнесы начнут банкротиться, то это не возврат по кредитам, не возврат по кредитам, это, соответственно, брешь в балансах банков, а банки и так уже балансом потихоньку начинают трещать, потому что им срезали нормы резервирования да, для того, чтобы удовлетворить текущий спрос на ликвидность. Дальнейшее увеличение денежной массы наряду с падением инфляции. Да? То есть, если у нас будет опять-таки вторая волна локдаунов, то у нас инфляция какое-то время еще будет придерживаться. И как раз таки именно это и позволяет сейчас держать низкими процентные ставки, может быть еще подпечатывать денежные средства, то есть инфляция может находиться на около нулевых значениях и вот, вот, вот эту вот ликвидность как-то предоставлять.